Вы не понимаете, это совсем, совсем другое. И да, речь пойдет в этом ролике о том самом загадочном, неудаляемом просто так без танцев с бубном, другое в графе используемого пространства памяти твоего айфона. Однако этого видео не было бы, если бы не существовало как минимум 4 способа очистки неведомых файлов для высвобождения драгоценных гигабайт на твоем устройстве. Перед тем, как начать говорить непосредственно о методах удаления другого на любом айфоне, закину вам небольшой разгон что это вообще такое. Вот смотри, все мы каждый день и все 365 дней в году пользуемся нашими смартфонами, в системе которых накапливается кэш и различный программный мусор, грубо говоря. И за длительный период времени все эти файлы составляют то самое другое и вливаются в нехиленькую такую по размеру бандурину, именуемую как, а, конечно же, другое. Что это за другое, пользователю знать не нужно. Если на любом андроиде какой-нибудь Существуют либо встроенные, либо сторонние утилиты для очистки подобных разделов, то на iPhone что? Правильно! Такие опции напрочь отсутствуют. Лично мне до конца непонятна логика и политика Apple в этом вопросе, ибо даже в практически всех приложениях существует магическая кнопка очистки кэша и мусора из системы. Однако, переживать здесь не стоит, благо все методы, о которых пойдет речь далее, не требуют вообще никаких сторонних утилит и уж тем более сложных манипуляций с устройством. Тут даже любая бабка или дед разберутся. А, вот. Но, давай условим все вот о чем. Прямо сейчас я покажу тебе все способы очистки этого раздела на твоем айфоне. Показываю тебе, что все действительно работает. Ты проделаешь все то же самое, что и я, и если у тебя все получается, то ты ставишь лайк этому видео и подписываешься на канал. Но если нет, то, как говорится, на нет, и сюда, в общем-то, нет. По данным, на 1 июля 2022 года стандартным браузером Safari пользуется более миллиарда человек, что делает его вторым по популярности браузером после Хрома. А это значит, что даже если вы юзаете на своем айфончике любое другое приложение для поиска инфы в интернете, так или иначе, хоть раз в год вы все равно нет-нет, да и откроете Safari, где также при поиске накапливается кэш, отображающийся в разделе «Другое». Для того, чтобы почистить это дело, открываем настройки, ищем раздел Safari и тапаем на функцию «Очистить историю и данные сайтов». Учитываем важный нюанс. Если вам нужно сохранить какие-либо интернет-ресурсы, занесите их в закладки перед тем, как выполнить полную очистку, ибо после нее сафари будет полностью голеньким. Помните, в самом начале я говорил, что у большинства популярных приложений существует встроенная опция очистки ненужного кэша. Так вот, не поленитесь и пройдитесь по наиболее часто используемым программам на вашем телефоне. 100% у вас есть накопившиеся файлы в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и стопки других таких же похожих программ. Как правило, опция очистки кэша находится в настройках внутри самих программ. Например, у телеги это меню данные памяти раздел использования памяти, а у клиента в ВК данные по кэшу рассчитываются и очищаются по настройки приложения. В моем случае, например, за пару-тройку дней активного использования телеги можно удалить до 3-4 ГБ системного мусора, а в ВК до 1,5-2 ГБ здесь даже долго останавливаться не будем ибо на данный момент увы ях но далеко не все приложения которые iphone без проблем может сгрузить в облако можно также без танцев с бубном восстановить и мы говорим сейчас про всякие штуки по типу сбера Сбола, альфа и прочих других действительно важных для пользователей утилит поэтому как один из методов очистки раздела другое да, годно не спорю но точно не самый лучший вариант на данный момент поскольку сгрузить телефончик в любой момент может абсолютно любую приложение, которая вам нужна будет в будущем а вы там в Дороги едете, к примеру, и интернетику у вас нет. Так что, ну, такое себе. 50-50, я бы сказал. Последний способ один из самых радикальных и наиболее затратных с точки зрения времени. Если вы перепробовали все три ранее упомянутых метода, и все они в купе не смогли вам помочь хоть как-то улучшить ситуацию с разделом другое, тогда остается этот самый последний вариант восстановление айфона из резервной копии. Звучит кринжово, знаю, но на пальцах все на самом деле просто. Открываете iTunes на компьютере, подключаете телефон и тупо делаете резервную копию своего телефона. Затем полностью стираете его и восстанавливаете все данные из ранее сделанного бэкапа таким образом у вас практически полностью пропадает весь системный кэш накопленный за продолжительный период времени использования телефона а, в общем то как-то так а на сегодня пожалуй это все не забывайте про подписку на канал лайкосики этому видосу и тогда вы точно сможете без труда очистить другое на своем айфоне до встречи в следующих выпусках пока пока